Ужасная история об убийце. Вторая глава. Такая я мягкая. Давно я не спала на кровати. Вы точно не возражаете? Мистеру Убийцы, ведь теперь негде спать. Мне и стула достаточно. Неужели? Вы собираетесь убить меня, пока я крепко сплю? А ты догадливая. Вдоволь насладись последним сном в своей жизни. ее Стол, кровать. Какая разница. Наконец-то тишина. Все равно кошмары не дают заснуть. У -у -у. <связывая> Тебе тоже. Стоп! Боже, что я делаю? Конец второй главы